Дети болеют из-за того, что мамы или какие-либо тети плохо говорят на папу или еще на кого-либо. Наши дети, они болеют в случае, если мама критикует кого-то, ненавидит кого-то, сплетничает о ком-то. Дети являются тем, кто несут ответственность за поступки родителей. Именно поэтому рот на замок. Именно поэтому, если ваш ребенок для вас дорог, старайтесь проявлять к этому ребенку заботу, гладьте его, говорите ему хорошие слова, восхищайтесь, целуйте, обнимайте, держите его за ручки, говорите, что я хочу быть к тебе ближе, и ты для меня дорогой, мне очень нравится, что ты есть в моей жизни, я для тебя стараюсь, но не в упрек, и, и я, я всегда буду тебе помогать, вот признайтесь в любви этому ребенку, пусть он знает.